друзья всем привет у нас сегодня 23 августа готовимся к открытию охоты на уток 28 числа у нас открытие решили с другом приехать сделать засидки заранее что потом ничего не делать вон, вон, в озере решил сделать ковыряется в кулаче увеличу видно не видно будет трава мешает он в озере, в клоче, а я здесь вот. У нас река такая здесь вытекает, втекает в озеро. Как бы устье реки получается небольшое такое. И утка, мы тогда сидели осенью, она вот по берегу летит, а берег. На вечерку залетает в реку, а наоборот, на кормежку идет с реки, вылетает. И так пролетает об берег. Я думаю, место удобное такое. Кустов тут порубили хорошо. Есть кусты рядом. Но ну, здесь все в воде. Буду сидеть в лодке. Сейчас подойдем поближе, покажу как. Здесь как после бобра. Вот лодку тогда загоню. Здесь сеткой закрою все. высоту уже потом буду на месте хочу заранее приехать веч вечером водку поставить здесь и вот такой вид отсюда получается все четыре стороны простреливаются ни деревья ничего не мешает чучалки сюда кинем в реку и будем ждать открытия уже дождаться не можем когда откроют охоту Весной посидели, так душу немного отвели на селезня. Ну а осенью это будет получше. Тут пока ехали, так пару выводков взлетела. Маленьких не видно утят. Будем надеяться, что крыковые будут. Погода у нас сегодня замечательная. Жарко парит, вечером дождик обещает. Ну все на этом. Засидка у нас готова. Будем ждать 28 числа. И отправляться сюда охоту. Охота будет заснята, все на видео. Все тоже на канал выставлю. Всем до скорой встречи.